Создан для оперы, французский для любви, немецкий для философии. Но когда на ногу, на ногу падает молоток, даже эскимос начинает говорить по-русски. бензин, дорогой, 7 рублей стоит, это вообще. Ну надеюсь, у вас там в будущем все хорошо. Да-да, привет тебе из будущего. Все у нас охуенно. Бензин стоит 45 рублей. Газпром, мечты сбываются. Все люто. Был бы у меня такой кот. Может и.. Не женился бы никогда. Сейчас загадка. Угадайте, что это кожаное, и при желании может увеличиваться в длину. Даю 5 секунд на размышление. И ваш ответ. Роберт <связывая> <связывая> <связывая> Отвечай что-нибудь. Видишь, человек надрывается. Гитлер. Как будто. <связывая> Это чуп-чупс? Мне сосать вечно, блин Ребят, смотрите, приехал к другу в Белоруссию А у него, смотрите, в мылице вместо мыла картошка лежит Я даже не знал, офигеть И он говорит, что если вот так вот потереть сильно То будет пениться Видите, пениться? Как этот номер читается? 09090 а а у меня тут друг пить бросил. Ну как, друг? Теперь уже знакомый. Это что такое уже? Нихрена себе. Это дикие летели, летели куда-то видать и не полетели. Уйти, ути, уйти, уйти, уйти, уйти, А, нифига себе. Знаете. О, что твой глаз попало. Обычный в рот. Блин, мам, я больше учителей доводить не буду. Буду все уроки учить, в игры играть не буду, по дому тебе помогать. Ты что, не в себе, что ли? Мы в магазин едем, я просто, блядь, заблудилась. Блин. Ноги подними. Потом мне говори, что я не помогаю. Я, конечно, понимаю, что все это оттает Вопрос, когда? Жесть, просто жесть Главное, дворники подняты Машина в машине в машине Ай, Россия. Ну я уж, наверное, не буду вот так вот солить рыбу Вас, вы, видите, как? Не по одной, а вот так вот. вот Алексей Павлович, раз Из санок высыпает слой Да? Вот так, раз Вот так Штук 20-30 раз Посыпали Соли. Вот. там в комментариях. Давай Смотри дальше. Рыба Нет, рыба солы. Мудочесы это, блядь, другое несколько движения. Тоже из них блефует? Владимир профессионально скрывает свои эмоции, имея на руках стрит-флэш. Вячеслав вылетел на первой раздаче специально для «России-23». Это пиздец. Я слышала что? Страшная как черт. Кто? Ты. Я что ли? Я такая... Зая, как бы ты отреагировала, ну чисто теоретически, если бы я начал ходить налево? Ну чисто теоретически. Главное, чтобы ты со мной там не встретился, ну чисто теоретически. Раз, Мики, голос, голос. <звук> Зорик, ты что, опять к любовнице ездил? Нет, ты что, гонишь? Фух, а то я переживать стала. Хуля, тут ехать я пешком дошел. Can I ask your dog something? Yep. Can I get an awa awa? Pio! Skachkiss